Абдурахман Хадрат, наши уважаемые шахирды, вот оставив это, свои занятия, учебу, они приехали к нам, чтобы порадовать нам, сказать молит, иншаллах. заслуга, чтобы в городе Ноябрьске не было радикальных мусульман. Если своими словами стоят бахабистов, я склоняю голову за вашу ответственность, за ваше мужество. Вы с нашими молодыми имамами, защищая их стояли и сестра на передовой, их защищая, оберегая, как отец. Мир и благодействие Всевышнего Аллаха в каждый дом, каждому дому россияне, Ямальца. Я приехал с Республики Дагестан, преодолел 5000 километров до Салихарта, мы прилетели. После этого по земле проехали уже тоже около 5000 километров, по северным землям везде видим радушие, доброту, сияние.